Какие вопросы? Вопросы довольно-таки серьезные, объемные. На прошлом ЗЭЛО просил коллега поднять тему искусственной не искусственной, а тихой, смены маток. Какие бывают практические наработки в плане искусственно создать условия в семье, чтобы добровольно пчела поменяла матку. Ну, мы знаем, пчеловоды постарше, с большим стажем, как мы раньше к этому относились, к чему прибегали. колечили матку, и крылья отрезали, и ножки отрезали, но это не всегда срабатывало, и все равно матка продолжала сеять. Ее почему-то не меняли. Но если мы затронем эту тему по маткам тихой смели, мы никак не меняем маток вообще существование по их неразовидности и роевых, и свящевых, а это три основные вида маток, которые были в природе. Ну и, конечно же, сейчас матки искусственного вывода и матки с помощью переноса личинок. Посоветуемся. Если мы эту тему сейчас будем сразу запускать впереди паровоза, значит у нас полностью уйдет все зело на эту тему. Затем немаловажная тема Питание пчел и разновидность продуктов ну, очень важно. Я хотел бы ее в обязательном порядке обсудить, но пускай это будет потом. Сейчас я отвечу вкратце на вопросы, которые задавались. Термокамеры тоже просят уточнить. Пробуют пчеловоды. Хорошо еще на слуху, но все новое, хорошо забытое, старое. Хотя у некоторых она до сих пор идет в технологии борьбы с клещом. Я в свое время на рубеже 80-х, 90-х занимался термокамерой самодельная Может, это был примитив, но когда появились такие вот акарициды как АМИТРАС, то есть БИПИН, я с удовольствием эту термокамеру забросил. До сих пор, еще я же повторюсь, есть пчеловоды, которые продолжают термокамеры заниматься. Утверждая то, что после многократных обработок, даже такими жесткими акарицидами, термокамера все равно выдавливают из тригитов клеща. но а еще плюсы почему сейчас эту тему затронули термокамеры? Недавно информация. В Фейсбуке я смотрел Кашковского, потому что термокамера еще, оказывается, и по вирусам бьет, в плане уничтожения их. Хочется, хочется верить в то, что это действительно так. И, конечно же, вопрос термокамеры еще больше сейчас обострится в актуальность ее применения. Ну, за трудоемкость я молчу, потому что ну, тяжело сейчас вспомнить то, как это проходило в моей практике. Довольно-таки очень трудоемкая работа. У нас есть специалист по термокамере Андрей Буржуй, Ирландия. Если у него будет желание, он сейчас на связи. Пускай подключится... Сколько там, минут 10 регламента дадим, чтобы затем дальше уже темы обсуждать. Но когда я занимался термокамерой, в чем видел минуса, кроме трудоемкости? Нужно не забывать, что пчела это белок. Есть белок термомобильный, есть термолобильный. Термоустойчивый и термонеустойчивый. Термонеустойчивые белки имеют свойства денатурации при температуре свыше 40 градусов. Термокамера рекомендует, то есть и технология термокамеры рекомендует 10 минут, где-то в пределах 48. И очень часто пчеловоды просто семью запаривают. Если больше 2 килограмм, не рассчитают, пока раскачают, пока она там нагреется, ну, в общем, получается, на выходе вместо желаемого положительного результата мы или же запарили полностью семью, затем ее в воду бросать, там, ну, было, были случаи, или же частично. Или незаметно для отхода пчелы мы просто можем ей подорвать состояние физиологическое, то есть ее биоресурс, жизнеспособность для полноценной зимовки. И на сегодняшний день вопрос, кстати, задавали именно вот по этой причине. Видят смысл, видят вроде логический эффект есть от термокамеры. Плюс еще, кроме борьбы с клещом, и по вирусам можно ударить. Но не получается так упорядочить, чтобы оно было не, не заниматься, не обрабатывать пчелу и, и оглядываться, и, и дрожать над каждой семьей. А чтобы это была такая уверенность в обработке. Дальше коротенькие вопросы я отвечу, потому что могут интересоваться, могут задавать. И сегодня, так что я на упреждение сработаю. Показал ролик, тема изоляция, разновидность изоляторов. И вопрос, почему гибнут матки в изоляторах. Если это касается зимы, или же конца сезона. Матки могут гибнуть по двум причинам. Я уже говорил, что матка со скрытой патологией или со слабой физиологией в замкнутом пространстве, которым является изолятор, не выживает. Чтобы пчеловоды об этом знали. Даже закрывая матку в изолятор, где-то в августе месяце может произойти до появления молодой свящевой, если они закладывают свящевой маточники, матка может погибнуть. Есть так, Но пчела знает, она сразу ее бросает, пока вещество слизывали, они ее ощущали, как мы заключаем в изолятор, все. Это фактически ситуация, мы создаем искусственно ситуацию тихой смены. Зимой гибнут матки скорее всего, ну, либо по возрасту, потому что даже свободное перемещение, мы знаем, с возрастом идет процент отхода где-то там ну, до 2% старые матки вода по 2 по 3% отходят, естественно. Если кто зимует в двух с двумя изоляторами через медовую рамку, значит гибель маток может быть. Я показывал в ролике, подчеркиваю это. Перекос клуба. Если мы по последнему теплу не делаем переформирование гнезда, значит, матка, одна из маток останется вне зоны захвата клуба, а во второй половине уже зимы погибнет. То есть по вине пчеловода может погибнуть. Или же, как я говорил постоянно, что одно из достоинств изолятора является что это инструмент селекции. Матки со слабой физиологией там не выживают. Я считаю, что это небольшая потеря, если на пасеке наблюдается вот такое явление. Гибели после изоляции. Просто так, в хорошую погоду и среди активного сезона. За такими матками не стоит дорожить, потому что она будет... Еще и наследствие какое-то наследие даст нежелательное. Так, ну это что касается гибели маток в изоляторах. Теперь еще, из каких разделительных решеток мы уже говорили. Самое, э, с каких я делаю? Вопрос был, с каких я разделительных решеток делаю изоляторы? Потому что они у меня разного формата, складывается впечатление, что я их делаю самостоятельно. Я их делаю из изолятора хмары. Широкоформатный изолятор. Я его режу, как мне только нужно. Потому что там калиброванное отверстие, сделано на заводе проборостроения. А разделительные решетки, конечно же, есть и с отверстием не 4, как положено, там с небольшими плюс-минус миллиметр там десятка, а и четыре с половиной. Бывает матки либо проходят, либо застревают. Поэтому ищите разделительные решетки нужного отверстия. Зима впереди еще, время есть, так же можно, если кто-то будет делать самостоятельно, найти материал. Ну и дальше вопросы уже по, по солидней. Пожалуйста, просят повторить, как распределяется расплод между отводками в противо противоклещевом мероприятии. Я на прошлом ЗЭЛО сказал, что создание безрасплодного периода для борьбы с клещом давно уже практикуется еще на заре моей практики в пчеловодстве. И подчеркиваю то, что очень важно в борьбе с клещом, особенно в последние годы, когда мы наблюдаем резкое потепление и увеличение активности маток. То есть это стало не уже пятью месяцами ограничения яйцекладки шестью, а уже восемь и даже больше. Понятно, что клещ тоже не дремлет. Он идет в расплод и размножается. И если весной мы не принимаем мер, это будет беда. Самое важное мероприятие по борьбе с клещом, особенно сегодня, как можно чаще с ним и уделять ему внимание в плане уничтожения. На протяжении всего лета не дать возможности накопиться до кричащего положения, что потом уже никакие акарициды его не берут, или вообще уже поздно семья слетела. Поэтому отводки делались безрасплодные. Таким способом. Есть семья с плодной маткой. Там разновозрастной, соответственно, расплод. Перед акацией, после акации, неважно, когда это. Ну, акации, допустим, взяли при наличии плодной матки, рабочее состояние, понятно, что пчеловод не рискнет перед акацией это делать. Сразу после цветения акации этого коммерческого товарного первого меда никто, ни в кого рука не поднимется на эти отводки. Сразу после медосбора формируем отводок безматочный в стороне и переносим туда весь печатный расплод. Вот опять я повторяюсь, Хорошо, я вроде бы как на прошлом Зелла говорил, но пускай кто-то освежит память, и если изолятором не занимается, значит прибегнет к такому варианту – создание безрасплодного периода. Казалось бы, нонсенс, расплод есть и в отводке, и в семье остается. Но в отводок мы относим весь печатный и даем маточник, или свещевую матку в отводке выведут, обгуляют. А в основной семье родительской, где плодная матка остается, мы концентрируем весь открытый расплод. И не затягивая с обработкой, сразу же проводим эту процедуру акарицидного какого-то вмешательства. Щавелевая кислота, как обычно. Или щавелевая, или может там еще какие-то э, будут применяться... Препараты, ну, желательно, конечно, сбить его э, контактным акарицидом быстрого действия. У меня это щавелевая кислота. И раньше рекомендация была. Потому что понятно, открытый расплод, нет печатного, а весь клещ 90% и больше находится в печатном расплоде, а мы его отнесли в отводок. И обработали семью там, где нет печатного расплода. Какой-то и был клещ на взрослой пчеле, мы его собьем. Все, семья начинает родительская семья со старой маткой начинает полноценно развиваться в плане того, что нет вот этого патогенного, этого патогенного проявления инвазии. А в отводке выходит матка, пока она обгуляется, выйдет весь печатный расплод. То есть весь печатный расплод, из него выйдет пчела, и не будет ни единой ячейки, где бы мог спрятаться клещ. Даже если матка и обгуляется уже на последних выходах последней молодой пчелы, даже если матка уже и обгуляется, то это будет такая же ситуация, как и в родительской семье. Еще не будет печатного расплода. И мы обрабатываем точно так же, таким же акарицидом и отводом. Все. И два этих вот В таком дуэте они будут продолжать развиваться до конца сезона, и в этом мероприятии мы максимально сократим число паразита для того, чтобы две эти семейки максимально нормально же размножались и развивались до конца сезона. Ну и в конце сезона там уже проводится мероприятие дополнительное по... Обработки от клеща. В общем, ничего сложного. Все это повторяюсь. Прошу прощения. Не помешает для запоминания. Так, ну и, как я сказал, по тихой смене маток. Тема большая. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на вопросы. А там обсудим, будем ли поднимать эту тему или посмотрим, как, какая будет активность по вопросам, насколько и сколько их у пчеловодов по вчерашнему ролику и мало ли какая тема, кого интересует.